Солнце немножко скрылось в тучах и стало попрохладнее. Я думаю, вам, друзья, это более приятно, чем э, сидеть на открытой лужайке. Эх, гармошка лебедь белая, для души ты русской власть. Вроде немец тебя сделал, а в России прижилась. Если праздник на Руси без гармонии? Любого спроси. И, конечно, услышишь в ответ, без гармонии и праздника нет. И я сейчас с удовольствием приглашаю на эту сцену гармониста-честушечника Владимира Шушкова. Постучу в вода, окошко Я люблю тебя Тахую. Выйдешь ты ко мне, голуба Сядешь на скамейку рядом Мило мне с тобой, да, Люба, И больше ничего не надо не спеши со мной прощаться, Без тебя на свете там, Я ни с кем не буду счастлив. А не спеши уйти с рассветом, А не спеши со мной прощаться, Без тебя на свете там, Я ни с кем не буду счастлив. Земляки, гости долгожданные, руководство мужики и девки окаянные. Я приехал в Асташово и для праздника большого под гармошечку спою вам Под гармошечку свою пять частушек вам спою. Приятки до столицы бродит кризисами тут, Чухлому идти боится, там собаки загрызут. А. Мужики с Москвы вернулись, в баре стены затряслись, а наякши от испуга месяц куры не неслись. Да чего у нас живет предприимчивый народ, Теперь девкам вай-вай-вай предоплату подавай. Моя милка-бизнесмен носит юбку строгую, Ну а я, как джентльмен, ее за деньги трогаю. Все, кончаю петь частушки, голос свой поберегу. Деньги будут, приглашайте всех потратить помогу. Владимир Шошку.